Итак, хочу сегодня с вами поделиться а, своими знаниями по поводу СПФ. Когда вы мне просите подобрать самый лучший СПФ, который будет идеальный, я всегда задаю очень много вопросов. Где вы находитесь? Как часто вы бываете на солнце? Используете ли вы а, макияж? кожа склонна к жирности или сухая и так далее. Потому что все эти моменты, они очень важны при назначении правильного СПФ. Давайте попробуем с вами, хотя бы сами, примерно разобраться вообще в всем этом многообразии, хотя бы понимать, что называется, куда идти. Итак, сам, наверное, основной вопрос, что означает SPF? SPF 50, например, он означает в то количество раз – в которой вы можете безопасно находиться на солнце. То бишь, если возьмем меня, вот я достаточно быстро сгораю, то с 10 минут мне будет достаточно для того, чтобы покраснеть. Поэтому мы принимаем, что минимальная эритемная доза для меня 10 минут. Нанося крем SPF 50, я увеличиваю эту дозу в 50 раз. То бишь, я могу 500 минут находиться безопасно на солнце. Казалось бы, практически весь день. Да? Но не все так просто. Опять же, на каждое исследование есть свое исследование. Так вот, есть исследования, которые говорят о том, что уже через 2-3 часа нам нужно обязательно обновлять СПФ, потому что мы где-то рукой протерли, маску одели, еще что-то там спотели. Поэтому у нас как бы есть уже незащищенные участки. В общем, 2-3 часа мы должны наносить, как бы каждые 2-3 часа наносить СПФ. Тогда вопрос, зачем же нам крем СПФ-50, если достаточно... 30. Опять же, <смех> дело в том, что когда производители доказывают свой СПФ, они его наносят толстым слоем, которым в жизни вы не наносите, не используете. Поэтому я обычно подхожу к этой истории так. Если в целом вы в средней полосе, если вы не склонны к пигментации, если, как, например, у меня в анамнезе нету никаких всяких там новообразований на коже, то вам достаточно 30. Если, например, как я, склонна к пигментации, в анамнезе актинический кератоз и так далее, конечно же, лучше использовать 50. Теперь следующий вопрос. Есть физические, есть химические фильтры. Какие лучше? Считается, что физически это оксид цинка и диоксид титана, они более безопасны. То есть, например, в детской косметике используется только СПФ с физическими фильтрами. Но опять же, да, это к вопросу безопасности. То есть, если, например, взять ультрасьютикалс, я тут рядышком с ними как раз стою. Вот, у них, например, только химические. И в общем-то, ультрасьютикл сделал себе практически имя на СП-фильтр. Почему? На безопасно. Потому что, когда химический фильтр, он проникает, он находится в глубине ну, грубо говоря, там, да, там не на поверхности, а уже проникает сквозь роговой барьер эпидермиса и там защищает кожу от СПФ. Это более качественно. То есть, если, конечно же, там. В условиях палящего солнца лучше использовать химический фильтр, потому что это будет более качественная, более качественная, более качественная защита. Физически, химические, рассказала. Обычно, кстати говоря, используются комбинированные. Теперь с тоном без тона вот эта вся история сессии биби крем это на самом деле не азиатская история это вообще-то изобрели немецкие ученые ну, драматологи и они как бы хотели после процедур вот сделать такой как бы препарат который будет и защищать от СПФ, и будет немножечко минимизировать все такие последствия вот этих травматических процедур например я сейчас после э, как раз э, Микроигольчатого РФ. И я использовала вот этот вот продукт. Это один из любимых у меня продуктов. В принципе, только он у меня на лице. То есть здесь SPF, здесь 30. И здесь, по-моему, химический, если я не ошибаюсь. Uh, и, uh, и, значит, здесь тон, и плюс CC-крем, ну, теоретически считается, что cc крем, они лучше ухаживают, то есть там больше каких-то увлажняющих компонентов, каких-то там смягчающих и так далее. Хотя, честно говоря, BB и CC, это, в общем-то, ну, разницу особо не поймете. Uh, Еще один из любимых меня препаратов, правда, они уже все с рыночком ушли у нас, по-моему, один остался всего лишь. Представляете, не наскладно, мне кажется, единственный в Москве. Но а вдруг какая-то есть возможность получить этот СПФ, он прикольный. То есть здесь у нас физические фильтры. Он очень жиденький. И он, опять же, как раз для вот жительниц мегаполиса, когда хочется чуть-чуть какого-то такого тона, он, он жидкий очень. Он очень-очень. Когда хочется вот какого-то прям такого легкого-легкого тона, не хочется ничего там замазывать и скрывать, то есть он, конечно же, работает хорошо. И он немножечко дает эффект условно такого матирования кожи, то есть для более жирной кожи подходит отлично. Кстати говоря... У Дермахил у них есть Нейтурал Бэгги и Тан Ну, я использую Тан, хотя ну, все практически используют Тан, потому что все-таки мы не настолько белоснежные, как корейские женщины, потому что Нейтурал беги он прям совсем беленький. любимчиком. У меня вообще человек, мне кажется, такой увлекающийся, у меня всегда есть на лето свои любимчики. Вот на это лето, это все-таки Cell Fusion. И когда я выбивала скидку, потому что я считаю, что ну, все-таки, давайте по-честному, 5-6 тысяч рублей за SPF-крем это много, а вот 3 500, 3 там, 700 у нас с церамидами крем, на крем с церамидами, это абсолютно вот то, что может, ну короче говоря, это классные фильтры. Итак, Здесь у нас а, идут и физические, и химические фильтры. Здесь немножечко, ну, такой будет немножечко тонировать. Он ну, такой белесый вначале, но потом он подстраивается под кожу. И вот этот вариант очень хорош под макияж. Он подходит больше, наверное, такой для жирной комбинированной кожи. Для сухой, друзья мои, вообще не ошибетесь, вот этот вот вариант. Он прям классный. А, пока помню, расскажу про PA. Вот что означает PA. А вообще ультрафиолет, он же делится на три спектра. А, Б и С. С считается, что самый-самый вредоносный, но они вроде как, если нету озоновых дыр, то они должны задержаться вот этим всем озоновым слоем Земли. А вот B и C, ой, B и A, они проникают. Вот эти вот B, они дают как раз вот этот вот загар, они непроницаемы через стекло и так далее. А вот эй, они ä, проникают через стекло, и они на самом деле самые вредоносные. То есть они как раз могут давать никакого загара, они не дают, то есть кожа от них вообще не может никаким образом защищаться. Не дают эластозы все нам, да, и всякие неприятные, в том числе раковые заболевания кожи. Поэтому от них надо защищаться. Ну скажу сразу, что практически все фильтры, они идут широкого спектра действия, в общем-то защищают от типа А. Но иногда вот эта вот защита от типа А, она становится ну максимально скажем так вот для меня например это очень важно потому что у меня в анамнезе актинический кератоз то есть заболевание как бы связано с избыточной инсоляцией. я очень увлекалась солнышком в молодости поэтому это вредно и я как бы, про это все время говорю в общем для меня это важный момент поэтому вот это вот пи аббревиатура да она означает как защищает крем от ультрафиолета типа А. 4 плюса это максимально. Вот, а Здесь, например, 2 плюса. То есть, если на улице яркое солнце, я буду там гулять, то я нанесу вот этот препарат. Если, вот как сегодня, в общем-то, мне был еще нужен легкий тон, я нанесла вот этот препарат. Но SPF это, ну, у меня, например, очень много SPF, ну, понимаете почему, да? А, так что принципиально не пользуется инстэй друзья мои в принципе основную информацию я рассказала под сейчас все выложу в видео и под видео задавайте вопросы я вам расскажу еще раз как бы ну скажем так подытожу выбор spf кремов достаточно непрост поэтому при том многообразии, который у нас есть для того чтобы выбрать подобрать вам правильный крем мне нужно мне нужно нужно знать про вас многое, вот. поэтому, конечно же, пишите, я с удовольствием подберу, и мы будем спокойно с вами защищаться. Кстати, вот, думаю, что такое еще важное не сказала, а, насчет как бы важности использования СПФ. Смотрите, есть исследования, которые говорят о том, что если вот мы, например, с ранней весны начинаем использовать СПФ, и вот, пользовались, пользовались, защищались, были белоснежкой, вдруг в жаркий июльский полдень вы вышли без спф. Ну так вот, возможно, этот вред для кожи будет больше, нежели мы бы вообще не использовали спф, начиная как бы да вот с весны. Поэтому положите с собой пробничек, да, пусть у вас будет ну, там еще один спф на всякий случай, то есть всегда наносите. Да, меня спрашивают, как я буду обновлять. Вы знаете, в этой ситуации лучше нанести грязными руками, условно, на грязное лицо. Но защитить свою кожу, это будет меньший вред, чем если вы не нанесете. Это я вам говорю, как человек еще раз <смех> понимающий и прошедший через ужас удаления актинического кератоза. Все, друзья мои, пишите вопросы, с удовольствием вам все подберу.